Сижу, оди, сижу, одея. Мне, И ужас мне, мне грози, угрози, Не в силах у угрози, угрози, угрози, угрози, угрози, угрози, угрози, угрози, угрози, угрози, угрози, угрози, есть властели, но счастлив я, что есть один кто на стихи властели есть властель. И слышу, И слышу голос, я святой, его святой. Не бойся, слышь, не бойся, слышу, я с тобой. За нас отдал. Он жил, трудился для людей. Он жил свою за нас отдал.